Парвок вышел новый ролик уже. И троек Содус. Новенькие. Баги, приколы, фейлы. Бартхандер вышел за последний год обновления. Теперь в нем доступны сверхзвуковые самолеты. Советский МиГ 19 американский f 100 и вертолеты, бронетехника, в том числе Т 72 и М3. Обширный флот и новейшая ветка итальянских танков. Ссылка в описании. Бартхандер. Уау, ама тень. Ама кошка инденайт. Ну-ка, свет отдохни, а? Не впали кошку. А че, можно так попадай. с пистолета сломать? потому что у меня лапки. Я не в одну сантиметру не играл, кстати. Hello, Ой, то есть мяу. А че вы тут делаете? Есть кого-то? Кого-то а есть, дядь, ты где? Сейчас. Все есть фокусник. Эй, дядь, мужик, извини ради бога, вы кого-то есть, да? Подскажи, пожалуйста, мне, мне нужно незаметно пройти это место. Как лучше это сделать? Абаса, это враги, а, они его не видят, что Важное задание у ребят, наверное. Ааа, -а -а. хотел взлететь с трамплина, ага, взлетел. Прям как рубль взлетел. Ну что, будем тебя отсюда вызволять, дорогуша. Не будешь же ты меня заставлять пешкодралом до точки добираться. Что происходит? Не да что творится-то с тобой, Тёма? ма? Переглючил чихнуть щёт, хочешь, да? мать твою, или ты на бутылку сел? Ага. а где голова его? О, -о, о остановись мгновение. Так у нас башка сосис летела. Такое бывает, когда пытаешься в себя чихнуть. Блин, я... я выйти не могу. Охерительно. Башку свою лови, придурок! Едет в соседнее село, на дискотеку. Едем, едем не по дороге, после Вазика везде дорога. О, трамплин. Давайте еще раз попробуем. Это вот... В этой части уже как-то вышли все из метро и. Для второго и раза уже тоже норм. Мир, в котором уже произошла ядерная война, О -о -о -о. болтается. Ты че? Какой-то пустынь. Мы хреново твою голову приклеили после предыдущей попытки. Или это тебя уже в полете скрутило? О, ты смотри. А, как, как Этот, он, так, он нет, у как-то... так У меня есть только при доставании карты, да? Ха. Все нормально. Мне так удобно. Я правым ухом стакан зводяра держу. Перезарядка. Прикрывайте, товарища! Поливаю свинцовым огнем. Ну да, извините. Это максимум на что способна эта пушка. Ого-го, какой жир. Как здесь сладостей! Эй, ты там помогаешь, нет? Давай, давай. Нужно им всем разорвать бушлаты. Блин, а что за звуки? Стоны какие-то. Откуда они? Я не слышу. Я один их слышу, что ли? О, это отсюда, похоже. Че? Я... Это что за а вот подробный клуб каратистов? Я уже блин подошел. Алло, мужики. Я просто в шоке, какой у вас тут смертельный поединок. Ты погляди на них. Чипилый, бля. Вообще, каску снесло в юности. По стонам можно подумать, что тут проходит состязание по тому, кто больше выстрелит из себя авто. Да. Но, чё возьмет? чё -то никакого прогресса, пацаны. Сколько там времени? У, уже 8 вечера, вы еще сколько планируете драться? А там еще время есть? Прогресс пошел. Первые результаты десятилетних тренировок. Меня-то зачем я зрить? Ах ты, сука, думаешь, что тебя кусику, что ли, а? Нарвался Я на Барбока. Можно? Презервать чего можно? Степан тут вечер музыки устроил. <смех> Подкатывает, наверное, да? Артём стариной. <смех> да как ты про реально раз, раз, могу взять гитару? Сейчас маэстро вас. <смех> давай, давай. <смех> У Маэстро есть заготовочка. Маэстро Давай свою хитовую музыку, ничего. <смех> <Просто>. <смех> У меня очень грустная жизненная песня. Сейчас плакать пути в <соединяющие> <соединяющие> Три, две, одна. Жить в метро никогда Нелегко легко. Вместо денег. Певец, мормок. Вместо женщин гули. снаружи твари И всюду аномалии. На миссии разряд Аномалии попал туда Прорывается слеза Вряд ли эта наверняка подготовленный текст уже был <связывал> на Мокнет щетина На душе паника <связывал> О, боже, как зудит очко <связывал> Отвись! Отверь! Отверь, до. Ого! Как предвидеть мою тело. Спасибо! Прибавил мне ускорение. На тебе в морду. А! Ч ⁇ пче, вс ⁇ Пауза, пауза, тайм-аут! Реклама на телеканале Распирдоль Вармока. Ты же дочь отвязь! Какие же мои пушки бесполезны! Понял? Нравится? А после ему стрельбы? Хотя бы скажи. Ты что? Ты что? Устал за мной гнаться. А, сука, подходи, я тебя оформлю. Я боюсь места сдвинуться, вдруг он за мной побежит. Ладно, стой так, мне потушать удобно. Сейчас мы соберем буки на моей роже. Приукрасим, так сказать, немножко эту уродливую харю. Все, закончились патрон. Ну ч ⁇ можно к тебе подходить или еще нет? А ты уже. Не будешь нападать, а? Я почти безоружен. Я без патронов. Нападай за на Да. В трейлере эта битва выглядела куда эпичнее. Прям ожидание и реальность. Самое время скрафтить немножко. А finde, не скрафтить что-то. На расслабоне не торопясь так. Ну что, продолжим наше эпичное сражение, а? Пух ты, блять! Какого? Ничего тебя отбросил! Вставай, давай! Завоёживался, Мармок. Ты чё творишь, шуба? Блять! Чё ты за катастрофа такая? Ты чё, двери не закрывайте? Вот тут все и замёрзло. Придурки. Так, а тускай зимняя Человек спит, не будем его будить. ух Улица. Добрый вечер, я диспетчер. Ну чё, погнали. Летучая будешь! Летучая тварь! Где... Где она? Иди тут слышу, где ты лысая птица? Это а, ты так хрустишь, нет. Я так хрустил. Почему я еще не сдох в этом мире? Так, где нормал? что за дверь? О, где? Бабуля, ты че в этой каморке делаешь? Наркотиками здесь барыжишь, наверное, да? Что это за место шайтанское такое? Сейчас мы проведем небольшую инспекцию и проверим весь твой товар. Чё ты бормочешь? И почему у тебя такой эхо? Тут же коморка маленькая. Так, начнем с рыбы. С каких о... что-то было? Ну-ка. Головой сквозь потолок. Срань, пролез. господня! Я на чердак протиснулся. Как это дерьмо объясняется? В а это время прыгать опасно. Вылез. Можно башкой в потолке застрять. Отлично. Собственно, вот я и застрял. Анализ ситуации. Статус ситуации жопа. Что в славянских текстурах застревать, что в загуборних ощущения одинаковые. Кайф непередаваемый. Ого, карта большая. Да, прав лицо я нахожусь здесь. Что мне делать? Нужно свериться с дневником. На средней стене Я, в принципе, все по инструкции сделал. Я думаю, что это он сам его нарисовал. Думаешь, прыгать? Прыгать тебя никто не держит. Звоните мне на горячую линию, я решу все ваши проблемы. О, кстати, мы же с той стороны приехали. Чисто из дурного любопытства, а что будет, если я побегу назад? Кстати, мы уже на краю карты. Но, пора в путь. Да, прошагали мы немало уже. Я не то чтобы за пределами карты, я уже почти на большом пальце левой руки. Но есть и хорошая новость. Впереди что-то непонятное начало проявляться. Да, текстура. это выглядит довольно странно. Что это? Непонятно. Что-то как вверх поднялось. Это... это мостик Авроры, ебанок. Хули он тут делает? Снесло что ли? Ой, еще куски нашего поезда. Твою мать, какого хрена? Это конец карты. Земля плоская, пацаны. Я тупо пошел по прямой и я думал, купушелку от запредил вообще. Еще ты сделал? Так тяни. Ладно, топаем дальше. Так, лампа. Свет, пожалуйста, сибись. Бо стоят, трещат, как папки на лавочке. Ммм, мясо. Сейчас устроим ему сабантуй. Паника в темноте! Минус торшер. Шмон, шмон, шмон, кидай мне в кармашке все, что у тебя есть. Так, еще свет. О, это что? Собака. Или где я накроет? И доброго времени суток, мои дорогие шалунишки. Я не хочу перечислять плюсы и минусы исхода. Я просто выражу свое субъективное мнение об игре в трех словах. Очень классное, но со своими нюансами и недостатками. Пройдет время, я ее еще раз пройду обязательно. Советский постапокалипсис валлов. И еще помните мою мобильную игру. Да, она еще существует. Так вот, в преддверии глобального обновления мы подготовили кучу бонусов и подарков для новичков и тех, кто давно не играл. Так что качай, заходи лови плюхи. Да -да -да. Ссылки в описании. Это был гранат ремонт и метро Исход. Как они пер перед собой его не видят, а? Сейчас нужно очень внимательно переходить дорогу, так как дети, выше на GTA и ps начали получать эти права. А что будет, если Марин сам попадет в рамку? Марин, ух ты, я здесь круто. Было сложно, но я... Было не сложно. Прикольно. Как... Вот все время. Вот, Marvok, какую игру не запустит, все время баги. Вот. Новик игра баги. Вот. Питается вроде, разработчики дополировать до блеск, чтобы никаких багов не было. Нет, Marvok все равно что чуть находит. Вообще, вот такой вот за предел карты уже ушел какие-то Т-образные пройти эти как их там солдаты короче вот в, в позе буквы Т так